А сегодня достаточно жесткая тема. Это тема недвижимости и религии. Вы, наверное, помните, что чтобы не поссориться, за столом люди должны говорить обо всем, в чем угодно, только не о политике и религии. О политике мы говорить не будем, мы скорее поговорим об использовании в религиозных целях различных объектов недвижимости. За рубежом. Очень толерантно люди относятся к объектам культовой и религиозной недвижимости. Например, в Канаде объект религиозного назначения может сегодня использоваться одной церковью, а завтра быть сдан в аренду или продан абсолютно другой церкви, абсолютно иной конфессией. Мне вспоминается история, которая случилась со мной в Иерусалиме. Я зашел в храм гроба Господня, и вы знаете, под дурной своей привычке я достал из пачки сигарет. Каю, каю, Устыдился каю. я жеста своего, хотел убрать ее обратно, и вдруг священник уже успел поднести мне зажигалочку. Я был крайне поражен такому отношению. Курению прямо в храме. Сам храм гроба Господня. Он вообще-то принадлежит вот, основными правами пользования, владения греческому православному иерусалимскому патриархату, иерусалимскому патриархату армянской апостольской церкви и католическому ордену святого Франциска, ордену францисканцев. При этом сам храм фактически разделен между шестью разными конфессиями христианской церкви греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской. И каждый из них выделены свои пределы и свои часы для молитв. Вот нередко такое положение дел служит основой для всякого рода конфликтов между различных представителей христианской церкви, чтобы не было никаких недоразумений, между различными этими конфессиями ключи от храма аж с 1192 года хранятся в арабско-мусульманской семье Джауда Аль-Гадия, причем право отпирать и запирать дверь принадлежит другой и снова мусульманской семье Нусайба. Эти права на протяжении веков передаются в обеих семьях от отца к сыну. Вот эта толерантность. Стоит ли нам упоминать, что в России все совсем не так просто? Например, на территории Пруссии с ее столицей Кёнигсбергом Калининградом и вообще на территории сегодняшней Калининградской области мы можем встретить невероятное количество огромных, величественных кирх или костелов. Да? Так вот. В сегодняшней ситуации менее 4% населения Калининградской области исповедуют католицизм. Лютеран там просто невероятно мало. При этом все вот эти исторические красивые здания, сооружения, эти кирхи, они для других целей ни для каких не используют. Ни иными конфессиями, ни гражданами. Практически они стоят сегодня в руинированном состоянии и украшены они исключительно огромными гнездами аистов. Я на сегодняшний день оцениваю роль православия в России как доминирующую церковь. Википедия вот так описывает нам роль РПЦ – самая крупная и влиятельная религиозная организация в России. Но ведь и иные конфессии порою не сдерживаются в отстаивании своих интересов, в демонстрации своего могущества. Однажды я столкнулся с такой ситуацией. Посередине огромного поля, в будущем коттеджного поселка, располагается примерно трех метров в высоту колокольника. Она находилась в таком же, тоже практически руинированном состоянии. И я обратился к собственникам объекта через их генерального директора на тему, что неплохо было бы колокольнику привести в порядок, пригласить священника, Осветить всю территорию и весь наш проект. И вдруг в ответ я услышал «нет». Я еще раз пояснил, что вот эту часовенку православную лучше бы привести бы в порядок, подкрасить, сделать ярким, заметным объектом, поднимающим людям настроение. Ведь она же стоит посередине нашего проекта. Но мне вновь сказали «нет». Я не то чтобы не понял, я просто не принял такого ответа. Получается, что мое профессиональное мнение о будущих действиях сталкивается с каким-то нежеланием, да? неготовностью. Это дурной знак. Это значит, вас не слышит ваш заказчик. Это такая сложная перспектива к будущему сотрудничеству. Я уже вошел в клинч, я спрашиваю, почему нам мешают исполнять нашу задачу. И я ошарашен, был вот таким ответом мы говорит, не разделяем ценностей православной церкви. Лишь позже я узнал о том, насколько существуют серьезные противоречия между, например, евреями православными и иудеями. Если кто-то хочет репатриироваться в Израиль по закону о возвращении, о репатриации, и при этом он исповедует иную религию, не иудаизм, у него это не получится. Понимаете, на него, ввиду его вероисповедания, не распространяется закон о репатриации, даже в том случае, если он будет этнически происходить из тех самых мест. Нет для него репатриации, если он не иудей. Что вы делаете на Пасху? Не на Песах, на Пасху. Куричи кушаем. все, На этом значит, поставлена точка. И уже ничего невозможно сделать. Однажды я получил заказ на юридическое сопровождение одного загородного поселка. Дело в том, что территория этого поселка относилась к синагоге. Многие знают, о чем я говорю, это Жуковка. От нас требовалось подготовить такие правила проживания в поселке, которые гарантировали бы тот факт, что люди не будут работать по субботам, что люди будут кушать исключительно кошерную пищу, что, конечно, в поселке не будет ни чистых животных, например, свиней. Вы знаете, мы это можем что угодно, подготовить любые правила проживания, но эти правила проживания вообще-то не соответствуют законам Российской Федерации. Закон Российской Федерации на территории Российской Федерации не может ограничить людей от поедания, например, сала, да? или от того, чтобы трудиться в субботу. Правила это будут, но эти правила никак не будут сильнее, чем законы Российской Федерации. Уже тогда мы начали искать решения для подобных ситуаций. И вот недавно я посмотрел телепередачу о том, что в подмосковье, в районе станицы Шаховская, планируется построить мусульманский поселок. Передача имела явно скандальное название. Назывался он так. «Пробуют русских на прочность, что стоит за мусульманским поселком под Москвой». Что-то я не понял. Кто-то перепутал большое с зеленым. Русские вполне могут быть мусульманами. Дело в том, что русские – это национальность, а мусульмане – это религиозная принадлежность. Почему мы сейчас ставим противоречие между красным и плоским, между русскими и мусульманами? Это две абсолютно разные категории. Но, видимо, кому-то надо было это очень. Задаю направление. 140 километров от Москвы по Новой Риге. Шаховской район, деревня Нечосова. Впритык к деревне планируют построить большое эко-поселение под названием Аминовка по имени дизайнера, основательницы бренда одежды для мусульман Амины Шабановой. Ни на сайте, ни в уставе не говорится об исламском характере экопоселения. Есть только намеки. На территории запрещены курение, алкоголь, ненормативная лексика, свиноводство и обязателен специфический дресс-код. А вот на странице по население в инстаграме а, даются прямые указания. Жители называют джематом, то есть объединение мусульман в планах постройка школы, отеля, мусульманской базы отдыха для детей и молельного дома. Есть и чертеж будущего Поселение. Итак, территория 83 гектара, около 170 участков Расной площади от 12 до 50 соток. Цены стартуют от 420 тысяч рублей за 12 соток. Пока это голая земля, строительство начнется осенью. Но к будущему поселению уже подвели ну, практически шоссе. Так что это экопоселение носит особый характер. И этот факт подтверждает и то, что Духовное управление мусульман Московской области идею поддержало, поскольку в Аминовке будут отсутствовать цитирую внешние негативные факторы во первых я вполне понимаю людей которые хотят проживать рядом со своими согражданами с теми кто исповедует их же традиции в жизни их же правила убеждения мы да, в еде и в одежде и во всем остальном во вторых я конечно убежден в том что внедрение таких правил на отдельной территории российской федерации оно определенно столкнется с несоответствием этих правил собственно, законам Российской Федерации. А вот это уже вызовет конфликты на религиозной почве. В-третьих, я полагаю, что для организаторов даже мусульманского поселка круто было бы сказать, что да, мы ставим вот такие правила для мусульман, да? а для представителей других конфессий эти правила не действуют. То есть заведомо сказать, что мы толерантно относимся, но этого, конечно, не случилось. А вот все, кто всякими ограничениями, новыми там а, требованиями нас разобщает, вот, вот это уже это прошлый век. Поселение, в пределах которого будут действовать не общие для всей страны законы, а законы шариата, как, по мере, декларируется, примительно к дресс-коду, применительно к отношениям каким-то и так далее. Это само по себе вызывает некоторую осторожность, хотя бы потому, что не соответствует конституционным нормам. А вот с этим невозможно поспорить. Но разве кто-то может требовать соблюдения вот этих вот правил в пределах общественных мест, школ? Однако, я вижу решение. Вы знаете, вы можете вести себя, как вам удобно, у себя дома. Я искренне верю, что есть немало приверженцев ислама, которые доверяют друг другу. Мусульманские банки работают абсолютно на других началах. Вообще всякое ростовщичество, оно противоречит исламу. Таким образом, я вполне верю, что мусульмане доверяющие какой-то группе лиц, возможно, одному отдельно взятому, очень авторитетному в этом мире человеку, они могли бы вместе селиться на территории, на общей, при том, что не имели бы они права собственности на отдельные участки земли и на отдельные там, строения. В данном случае мы имели бы дело с частной собственностью отдельного гражданина правила, как вести себя у него дома, пожалуй, устанавливал бы он сам. И того гостя, который не мил ему, нежелателен по той причине, что не соблюдает его вот этих правил, пусть религиозных до да любых, он вполне мог бы выставить за дверь. Вот здесь я нарушения никакого не вижу. Это ваша земля, мой дом, мои правила. Да, необходимо, чтобы существовало между ними доверие, но разве мы не об этом говорим? Это же содружество их все-таки. Даже в коммерческом мире такие отношения существуют. В Подмосковье есть очень красивые земли, где построены яхт-клубы. Люди, которые там проживают, они не могут приобрести право собственности на отдельно взятый участок. Вы по факту получаете документ, что вы вообще-то просто член яхт-клуба. Для владельца маленького дома документ такой идентичен тому, что выдается владельцу крупного дома. На чем же основывается такая уверенность в завтрашнем дне отдельно взятых покупателей? Дело в том, что они хотят единения с теми людьми, которые проживают в клубе сегодня. Здесь нельзя продать, здесь можно только познакомить, если люди найдут взаимный интерес. Я слышал очень интересную историю. Однажды в подобный а, яхт-клуб посмотреть дом, приехал один человек, и он очень веселый вышел из бани. Когда же того парня, что показывал баньку, спросили учредители этого яхт-клуба, о чем речь шла в бане. Тот рассказал, что в бане вот этот потенциальный покупатель очень обрадовался и сказал что с телками он тут будет очень кайфно отдыхать. Надо ли говорить, что этому гостю аккуратненько объяснили, что купить там ничего нельзя ему. То есть создают сообщность людей. И была противоположная история, когда человек такой грузный, с лишним весом, неспортивный, чейнсмокер такой, курильщик, да? а, с одышкой, в очках какой-то, лысейший, он туда прибыл прошелся по поселку, посмотрел на вот общность людей, людей практически будущего, он чуть не в слезах сказал, как же грустно, я-то свою жизнь убил здоровье потерял, как Какой же я, говорит, идиот. Вот тут они остановили и сказали, родной, ты не потерян, мы тебя заставим бы сбросить вес, мы тебя научим спортом заниматься. Они начали его втягивать, потому что он им симпатичен, я полагаю, что именно на основании взаимного доверия, взаимного уважения люди могли бы селиться вместе. Да, у них не наступало бы там право собственности на дом и участок, но мы же говорим о каких-то их убеждениях, да? Ведь вокруг них будут жить люди их конфессии. Мне кажется, вот это было бы решением и не противоречило бы законам Российской Федерации. И да, туда не смог бы заявиться человек со свиньей. В противном случае у них сейчас будет право собственности, на отдельно взятые участочки Остановить регистрацию сделок в пользу людей не этой конфессии будет невозможно, потому что это будет противоречить праву собственности. Право собственности подразумевает свободу владения, пользования, распоряжения. Я вполне допускаю, что какой-нибудь авантюрист, какой-нибудь ненужный совершенно элемент с ужасными наверениями приобретет здесь что-то и поселиться, Вы знаете, вы его не остановите. Он, правда, имеет право кушать свинью по закону Российской Федерации. Он сможет здесь а, устроить конфликт, да, и более того, притязание или требование к нему, чтобы он что-то делал, никак не ограниченное для него законами России, вот это я с трудом себе представляю. Таким образом, несмотря на его злые намерения остановить его органам власти будет абсолютно невозможно. к чему мы приходим мы приходим к беззаконию. я ни в коем случае не хочу научить как жить мудрых мусульман. я вообще крещенный православный может быть не сильно воцерковленный человек. я пытаюсь найти решение которое не противоречило бы с одной стороны законам э, ислама, с другой стороны, законом Российской Федерации. В России, может, вы слышали, запрещено носить хиджаб. Где запрещено? В школе, в общественном месте, но дома. Да хоть без трусов там ходите, никто вас не остановит. Мы знаем, что мы, так сказать, общались с этими, э, э, жителями, и они очень настороженно относятся к появлению этого поселения. Я скажу даже прямо, они даже боятся. А вот это вот зря. Рост цивилизации идет такими темпами что в совершенно ближайшем будущем мы увидим, что люди разных убеждений, разных религий, что люди, которые, может быть, вчера спустились с гор, они имеют с нами столько же противоречий, сколько, к примеру, венгры имеют с французами. То есть ну, практически ноль. Я вообще считаю, что никто не будет сырать у себя дома таким образом, Реальное взаимопонимание, оно наступит как раз в окрестностях такого поселения. Поймите, что вот жители вот этого села, они сейчас практически, вот если события будут развиваться таким образом, которого они посадятся, то это село практически будет поглощено вот этой самой Аминовкой. Я не нагнетаю. А вот выглядит так, что телеведущая, это вот Елена Афонина, она реально и нагнетает. В начале передачи она была возмущена тем, что в эту деревню пришла асфальтовая дорога. Она утрировала ситуацию. Она назвала ее шоссе. Это не шоссе никакое. Это просто асфальтированная дорога. У них там дороги даже нормальной не было. Я бы на месте организаторов поселка Аминова действовал бы максимально в интересах местных жителей. Соседней деревни Нечосово безвозмездно привел бы в порядок освещение улиц в этой деревушке. Она же небольшая. Затраты незначительны. Насадил бы зеленых насаждений асфальтировал бы главную улицу. Я убежден, что вместо того, чтобы кого-то там выселять, на самом деле Аминова своим появлением, конечно же, повысит интерес к этой локации, повысит цены на недвижимость в этой небольшой деревушке Нечосова. Какие же приятные люди, вот Руслан Курбанов и Владимир Хомяков, то есть явно представители разных конфессий, находят общий язык, разговаривают мотивированно. И вот на их фоне... Телеведущая Елена Афонина и вот товарищ Силантьев Роман, кто их за один стол вообще посадил? Я вот этому Роману ни слова его не верю. И в передаче в дальнейшем происходит наезд на появление мусульманского детского лагеря. Но почему же у нас в стране огромное количество православных детских домов, православных детских лагерей, православных детских садов. Если из Арабских Эмиратов вдруг неожиданно кто-то приобретает землю, землю, вопрос, а с какими, собственно, установками этот человек приедет жить на нашу русскую землю? А вот это да. Но почему граждане из Арабских Эмиратов покупают в Лондоне, покупают в Париже, покупают по всему миру? И вот один купил в Подмосковье землю в поселке Аминово, и теперь под вопросом, с какими, сука, целями он купил там землю? Имеет право, вот и купил. И вот теперь Елена Минова допрашивает Руслана, какой у земли статус и кто там что купил. Теперь выясняется, что эту землю продали под индивидуальное жилищное строительство. Ну, статус я... земли. Наверняка, да. Не, ну подождите, а, вы покупаете... Я, я, я еще не купил ну, ну, эту землю. <laughs> ну вы присматривались. Я вы должны понимать, какой статус земли. И вот ведущая с у рта доказывает, что это земли СЖС, что не соблюдены какие-то сроки по переводу земель и сельскохозяйственного значения. И тут на тебе! Поздравляю вас, гражданка Саврамша! Появился юрист Московского союза садоводов. Дважды опустил ведущую, пояснив, что это не земля под индивидуальное жилищное строительство. Пояснив, что иностранцы, оказывается, могут приобретать землю подобную в Российской Федерации без всяких дурных вопросов. Да? Еще пять минут, она поняла, что ее профпригодность будет поставлена по серьезный вопрос. Что делает Елена в ответ? Да она выключает нахрен этого прекрасного юриста, чтобы дальше он ее не позорил. И вот анонимные сообщения. Посмотрите, она апеллирует к сообщениям в некой группе. В некой социальной сети. А это не социальная сети, оказалось, стакался WhatsApp. Но в WhatsApp тоже бывают группы. Однако, если бы мы с вами общались в WhatsApp в группе, я бы видел, кто отправил мне сообщение. Посмотрите на вид сообщений, которые нам из своего телефона показывает Елена. Это просто общение двух людей, ни в какой не в социальной группе. Я хочу сказать, что это грязные все манипуляции. Елена жестко ставит под вопрос законность перевода земли из одной категории в другую. Это что, к мусульманам, что ли, вопрос? Это к местной власти вопрос. Должен отметить, что они вели себя, похоже, вполне адекватно. И всю, всю землю они выделяли в соответствии с законом, соответствии со всеми сроками рассмотрения и так далее. Было бы желание и деньги. А и я, к сожалению, не думаю, что э, здесь деньги будут вложены большие. И деньги будут вложены не просто так, и не обязательно россиянами. Ну, позвольте, ну где же там речь идет о больших деньгах? Участки продаются максимум там по 35 тысяч рублей за сотку. Я ситуацию вообще-то вижу таким образом. Открыто строится, и так он и маркетируется, и объявляется, как некая мусульманская деревня, объект недвижимости в Подмосковье. Я полагаю, что каждый, кто купит там дом, Оказывается тоже под прицелом телеканала «Царьград», да? всяческих прохоронительных структур. Разве человек со злыми намерениями? Разве какой-то террорист захочет находиться вот именно там? Да нет. Я вот верю, что как раз с поселком там будут проживать люди, которые открыто считают себя мусульманами, открыто выражают свои идеи и никакого хамства по отношению к местным жителям не допустят. Однако, не могу со своей стороны не повториться. Появление на территории Российской Федерации отдельных участков, где законы Российской Федерации не действуют, или они могут оказаться вторичны по отношению к законам шариата. Вот это было бы очень странно. Однако, мы все вольны, у нас есть право собственности. Вот это право дает нам свободу по нашему собственному усмотрению, как нам угодно пользоваться, распоряжаться собственными объектами недвижимого имущества. Таким образом, пока вы не говорите о местах каких-то публичных, общественных местах, школах и так далее, любая конфессия может приобрести в собственность какой-то участок и в будущем те, кто хочет нарушать правила проживания на этом участке, просто туда не пускать. В случае, если необходимо оформлять право собственности, происходит разобщение. Оказывается, вы меньше друг другу доверяли, и оказывается, вы беспокоились, что вам обязательно нужен документ, да, вам нужно свидетельство о собственности. И как только это наступает, нужно понимать, что собственник волен дальше. Прямо на территории синагоги продать землю представители любых конфессий. Возможно, там появятся люди, которые хотят вредить. Это создает потенциал, скажем так, для будущих конфликтов. На этом, собственно, у меня все. Всем желаю примирения, братства, взаимопонимания и толерантности по отношению друг к другу. Спасибо. С вами снова был Георгий Ураган.